Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на март 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Давайте прежде всего начнем с планеты Меркурий. Ведь после Луны это самая быстрая планета и во многом она определяет темп. Жизни. И Меркурий с 4 по 16 число будет находиться в вашем финансовом секторе. Поэтому в этот период времени не быстро, но все же будут решаться важные вопросы, связанные с темой ваших личных денег. Особенно актуальным этот вопрос будет вблизи 10 числа, ведь именно в этот день… Меркурий разворачивается в прямое движение, и обычно это создает фокус внимания на какой-то одной теме, которая в этот период кажется наиболее важной. После 16 числа Меркурий уже будет набирать скорость, и он будет проходить до конца месяца по вашему третьему сектору. Поэтому особенно удачно в этот период. Будут продвигаться дела, связанные с обучением, общением, документами, поездками, а также с темой вашего личного автомобиля. Еще одно сверхважное событие этого месяца, особенно для вашего знака, дорогие Козероги, это то, что 22 марта Сатурн переходит в знак «Водолей». Сатурн меняет знак на несколько месяцев. И он переходит из вашего сектора Личности в ваш финансовый сектор. Поэтому во многом будут меняться акценты в вашей жизни. То, что было длительным трендом, уже начинает исчерпывать себя. И вы фокус внимания переводите на другую тему, на тему заработка и личных денег. Но об этом я расскажу в отдельном видео достаточно подробно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинку. С первого по третье число Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш первый и четвертый сектор гороскопа. Этот период может оказаться достаточно стрессовым и напряженным в плане решения каких-то дел, связанных с недвижимостью, с вашей семьей. Это может быть период эмоциональный когда что-то может вас затронуть, ранить, то, что связано с вашими родственниками, например. Старайтесь в этот период сконцентрировать свое внимание на работе, обязанностях и немножко абстрагироваться от тех вопросов, которые могут вас немножко расшатывать. 5 числа Венера, планета красоты, удовольствия, гармонии переходит в знак Телец по 3 апреля. Телец — это ваш пятый дом. Этот сектор отвечает как раз-таки за те темы, которые близки Венере. Это отдых, романтические приключения, творчество, хобби, а также вовлечение в дела детей. В целом, ближайший месяц обещает принести для вас возможность отдохнуть, расслабиться, получить удовольствие от жизни и при этом не потерять в деньгах. То есть в целом... Это хороший месяц, когда вы сможете зарабатывать на таком приличном уровне и при этом даже позволять себе хороший полноценный отдых. 8-9 число — очень интересные дни с астрологической точки зрения, ведь Солнце будет в соединении с Нептуном, а Венера будет в соединении с Ураном. Это будет происходить в вашем третьем и пятом секторе. Этот день может, эти два дня даже, могут принести приятную поездку, приятные встречи, разговоры, новые знакомства. В целом это благоприятное время для отдыха, для такой творческой атмосферы, когда у вас есть свободное время на те дела, которые вам интересны, на те дела, которым лежит душа. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем девятом доме. Полнолуние ⁇ это возможность получить результат, это кульминация какого-то процесса. Девятый дом отвечает за далекие поездки, за наше мировоззрение, за темы обучения, темы авторитета и достижений. В целом, это полнолуние во многом продемонстрирует эффект от какой-то вашей деятельности. Это возможность получить результат, даже известность в определенных кругах. Девятый дом также отвечает, как я уже сказала, за далекие поездки. Поэтому данное полнолуние может дать вам возможность отправиться в какую-то поездку, либо решаться очень важные вопросы, связанные с планированием путешествия. То есть что-то будет для вас совершенно понятно, определенно. И это поможет вам выстраивать другие планы в других сферах жизни. Период с 11 по 14 число очень активный для вас в плане общения, поездок и темы информации. В это время Солнце будет в аспекте к Юпитеру и Плутону, а Марс будет в аспекте к Нептуну. Многие вещи, которыми вы будете заниматься в этот период, будут тесно связаны с ощущением вдохновения. То есть то, что вы будете делать, будет вам действительно нравиться. И это больше работа не из подпалки, не из-за того, что вам просто необходимо это сделать, а вы будете, скажем, тратить свое время на то, что вам действительно нравится и что впоследствии принесет вам какую-то очень хорошую перспективу. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, Вас четвертый дом на один месяц. И солнце помогает высветить главные возможности, перспективы, увидеть все как есть, не при, без приукрашений, без домыслов, а просто проанализировать ситуацию такой, как она есть. В данном случае солнце поможет вам выяснить важный вопрос, связанный с темой недвижимости, место, в котором вы живете, а также Возможно, с родителями или вашей семьей. Зависимо от того, какая тема на данный момент вас больше всего интересует. Для некоторых козерогов Солнце в четвертом доме будет говорить о возможности больше времени находиться дома или более активно посвятить себя домашним делам. С 20 числа и до конца месяца у вас будет мега интенсивный период. В это время Марс будет проходить соединение с Юпитером, Плутоном и Сатурном. Это планеты социальные, которые социальные и выше. Они заставляют человека интегрироваться в общество, выполнять какие-то задачи совместно с кем-то. То есть, по сути, если вы будете действовать в одиночку, вы можете и не прочувствовать влияние этих планет. Но чем больше людей вы будете вовлекать в свою деятельность, тем больше эффект вы будете видеть. Это очень, повторюсь, интенсивный период времени, который позволит вам э, успевать во многих местах и э, видеть э, очень яркий результат своей работы. 21-22 число — это дни Меркурия в этом месяце, так как в эти дни Меркурий будет в аспекте к лунным узлам, а также в аспекте к Урану. И это очень хорошие дни в плане… Интеллектуальной деятельности это хорошие дни для новых идей, для поездок, для того, чтобы вести активные обсуждения каких-то вопросов. И в целом это также хорошие дни для начинаний, так как вы очень хорошо представляете то, что хотите получить впоследствии, и можете четко планировать свои действия и правильно распределить свое время. 23 числа Венера в аспекте к Нептуну даст возможность опять-таки отдохнуть и получить какие-то приятные эмоции. Я бы рекомендовала вам в этот день либо встретиться с теми людьми, с кем вам очень приятно общаться, либо же просто отправиться в недалекую поездку. Это поможет вам перезагрузить себя и найти вдохновение. 24 числа будет новолуние в Овне, в вашем четвертом доме. Как видите, тема дома, недвижимости, семьи все-таки будет для вас в этом месяце актуальна. И в этой сфере у вас произойдет что-то новое, какая-то новость будет. Это может быть новый план касательно ремонта в доме или переезда. Это новолуние дает какой-то эскиз. Возможность, скажем, создать какой-то план, но по новолунии редко происходит какое-то событие. Обычно это только идея или план. Поэтому все равно обращайте внимание на свои желания и на мысли, которые возникают вблизи этого новолуния. Впоследствии именно они будут материализироваться. 28 двадцать 29 число — очень удачные дни в плане финансово, также в плане каких-то эмоциональных событий радостных. Венера в эти дни будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это даст возможность эффективно использовать финансы, это возможность позволить себе крупные покупки и такой очень <саспорядок> статусный образ жизни. Возможно, у вас будет в этот период происходить какое-то событие, когда вы сможете себе позволить что-то более дорогостоящее чем обычно. И, наконец, 30 числа планета активности Марс переходит в знак водолей по 15 мая. Это ваш второй сектор финансов. И Марс во втором секторе обычно дает сильное желание хорошо зарабатывать, но также и большое количество трат. То есть, по сути, в этот период вы не боитесь тратить, так как знаете, что 100% заработаете эти деньги. То есть, в принципе, для вас это будет как сезон. Сезон активности, сезон вашего заработка. И, соответственно, это позволит вам быть более подвижными и позволять себе больше, чем обычно. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным.